садоводы я приветствую вас на канале про цветок меня зовут Русский иван и сегодня я расскажу вам об необычном способе которым садоводы овощеводы и цветоводы могут пользоваться для улучшения схожести семян и повышению их адаптационных свойств для то что в интернете есть очень много рекомендаций относительно того как использовать различные вещества для ускорения и увеличение схожести семян. Но на самом деле, если их критически осмыслить, получается, что немного из них эффективных, а тем более это подтверждается и практикой. Гуматы использовать для, для увеличения схожести семян практически бесполезно. Эпин – замечательная вещь, но она действует на, более гораздо, на гораздо более поздних сроках. Ну и о других веществах тоже имеется много разных мифов и легенд. Вот то, что вы здесь видите, вот эти пакетики, это все разные сорта томатов. Зачем они нужны? Это часть мировой коллекции томата, которая была прислана когда-то в Республику Беларусь, для того, чтобы мы их здесь посмотрели, испытали, отобрали те, которые обладают наилучшими качествами в наших условиях. На самом деле их почти тысяча штук, этих сортов. И за год такое огромное количество сортов пересмотреть, перелопатить практически невозможно. Они были присланы нам аж в 2012 году и, к сожалению, часть семян уже практически утратила схожесть. Поэтому мы будем говорить о семенах, ну таких давно полежавших, которые ну, оказались не очень уже качественные и их схожесть под сомнением. Перед нами стоит задача, как же увеличить их схожесть. Среди множества разных способов, которые можно увидеть в интернете, имеется один способ, который... Является научно доказанным, по которому имеются довольно много интересных научных статей, но которые практически не используются садоводами-любителями. При этом он вполне доступен. Вот в Беларуси, например... И в России, и в других местах, и тем более через интернет, можно купить вот такой вот аппарат. Он называется аппарат квантовой терапии Витязь. Он испускает два световых излучения в инфракрасном диапазоне, и видимый красный свет лазером испускается, и магнитное излучение. Так вот, относительно видимого красного света определенной длины волны, которую как раз испускает вот этот аппарат, имеются доказательства, что облучение таким светом, стимулирует, улучшает схожесть и улучшает рост проростков. А как же им пользоваться? Пользоваться им очень просто. Имеются программы, и самая длинная программа – 45 минут облучения. И 45 минут облучения, по нашему опыту, оказалось вполне достаточно для того, чтобы простимулировать семена для их схожести. Мы устанавливаем, соответственно, программу, нажимаем «Пуск», и ну, у меня чашечка Петри, а вы можете это сделать и любым другим образом, закрепить этот аппарат. Оставляйте его на все время, пока он сам по себе не выключится. Облучать необходимо набухшие семена, которые были замочены в течение одних суток. Этот способ действительно работает. Вот здесь у меня есть чашечки Петри с необлученными семенами и облученными семенами. И в двух вариантах это семена с пониженной схожестью и семена с обыкновенной стандартной хорошей схожестью. Так вот оказывается, что чем хуже качество семян, тем лучше работает этот способ в отношении стимуляции прорастания семян. Если качество семян очень хорошее, то эффект почти не виден, хотя примерно на сутки-двое семена наклевываются раньше, чем в контрольной чашке. Такому облучению можно подвергать семена совершенно разных растений. Это и лук, и томаты, и огурцы, и перцы, совершенно разные и цветочные, и овощные культуры Никаких ограничений нет, по крайней мере, никакого вреда этот способ обработки семян точно не принесет. Ну а польза, очевидно, из нашего опыта и из опыта тех исследователей, которые публикуют результаты научных работ в научных толстых журналах. Поэтому, если у вас есть какие-то семена дома, которые вам жаль выбрасывать, у них пониженная всхожесть, или вы хотите укрепить проростки, дать им больше силы, больше способности к адаптации, к неблагоприятным условиям, пожалуйста, вы вполне можете использовать этот метод. Этот аппарат доступен. Он совершенно недорогой. И ведь основное его назначение – это использование для лечения. И могу вам по своему опыту сказать, что использование для шеи, для суставов, для спины больной на даче подходит он прекрасно. Но, конечно, надо почитать инструкцию и поконсультироваться с врачом для его применения. Есть маленький секрет, который усилит данный способ обработки семян. Когда вы заливаете их водой, на литр воды добавьте на кончике чайной ложки чуть-чуть соды. В таком случае эффект вас просто удивит и поразит, насколько хорошо это работает. А в следующем видео мы поговорим вам о способе стимулирования прорастания семян и ускорении роста проростков с помощью я его называю такой будильник для семян. Мой собственный фирменный рецепт. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Процветок. И ожидаю вас в наших следующих выпусках. Спасибо за внимание. Меня зовут Иван Русских.